Так, так, так, так, выиграю я, пишет Дуримар, и это вообще ни разу не удивительно, потому что Дуримар, игрок команды Хайред Киллер, более того, не просто игрок, а еще и капитан команды Хайред Киллер, сегодня судит данный матч. Вот. Между прочим, и Вольверс, ну и непонятно, зачем в итоге попались береты. К сожалению, может быть, он с них кого-то и убивал бы, но не получилось. Шук, последний, с 15 хелс-поинтами и рестарт бы... Че, блядь?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 вот, как вы можете заметить. О, Дуримар заскочил к игрокам атаки. На кой ляд, непонятно, правда, он это сделал. Но зачем-то заскочил. Чё-то перепутал он, видимо. Добрый вечер всем, Рахимов, приветствую. Рустам, кстати говоря, тоже приветствую. Радо, привет, приветище огромнейшее. В общем, всем так, стопэ. Стопэ. Я сбился нахрен за количество ножей. Из Володи, на самом деле, такой себе вообще прям администратор. Прям... Прям от слова совсем такой себе, потому что бесконечные рестарты по поводу и без повода просто даются с чего-то вдруг. Опять дуримар дуриманит. Ну, это же дуримар, блин, поставили человека, называется админом. А он не шарит вообще, как отменить Ладно, шутейка. Так, а чё это у нас сразу пистолеты без ножей, без всего? Чё, это уже старт?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 Там опять сидит он! Ему же надо было зайти на сервер. Ну, все, как бы он теперь закрывает одного из игроков с собой. Просто, простите меня, пиздец. Че? Или смена карты? Блять, смена карты. Просто ёбнешься. Итак, дорогие друзья, вторая карта на сегодня, точнее вторая игра на сегодня, я сразу хочу сказать, сука, блядь, дуримар, ты заебал, блядь, я сказал, не заходи, блядь, на сервер. Просто у меня уже, блядь, сил нету нахуй это повторять, блядь. Опять он теперь, блядь, в лайфбарах висит, блядь. Пиздец. Неужели, блядь, так сложно запомнить? Ой, в общем, да, блядь. Делам. Дуримар, он когда, блядь, понимаете, он когда дуримарствует, это просто, блядь, пиздец какой-то. Нахуй, не, блядь, не админ матча, а, блядь, еще один мираж, да ёптую. А, хер пойми, чё, зачем было ставить карту инферно, блядь? Вот я не понимаю, нахуй. Ладно, короче, блядь, забей. Просто дурик, блядь, сразу, нахуй, нервишки, блядь. Шатает. Я, блядь, те дуримар, ёпта, нахуй припомню. Ты не забывай, мне еще и ваши матчи тоже комментировать, блядь. Там ты, нахуй, это, будешь кровавыми слезами рыдать, блядь. Ну что, дамы и господа, ножи, ножи, ножи за сторону. Команда Легион против команды Блит. Блядь, опять рестарт, Да ёбаный твой, блядь, по черепу, Володя, блядь. Пиздец, кто такой Шома, блядь? Какого хуя он заходит, блядь? Я ебу сидит администратор матча, блядь. К ним какие-то люди заходят на сервер. А -а -а! Че, у нас еще раз меняется карта? Дуримар это сделал для того, чтобы его из баров вынесло. Сто процентов сидит. Харек. Слушать трансляцию и сидит специально меня троллит. Да пошел ты в пизду, блядь, Дуримар. Я высылаю поджигателей квартир к тебе. Они тебе хату всю сожгут, на. Короче, в общем, нельзя ставить больше Володи. Я не буду больше комментировать матчи, где Володя, блядь, администратор. Потому что, ну, это просто цирка не игра. Снятся ли тебе кошмары после судейства Дуримара? Бесперестанно. Беспрестанно.